Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Банде Нитам Ананда Саходитам Шри Нанда Нанда Банде Радика वानशा कल्पतरुवेश्य के पास सिंधु विवेच्य पतितानं पापोने भव विष्णाविभ्यो हो नमो नमः मोक्षं करोति बाचालं पंगुं लंगहेतगिरिम् यत्कीपातम हंगवंदे परमा आनंदो माधवम् ब्रिंदा वितु सिद्धे वै पियावै केशव सच। сна бхакти деви саттв баттв и намо намо на на райо на намас крито на рум чаива на раттв не кишна катв пудеш е гау ри не ча Садануракта, ракто, гуру, бхакти, жукуто, бхакти, промодакше, жако, веруну, дейям, сада, пари, бабагну, бабистаду, сива, виринчанутам, сараньям, ветати хам, бандо, бал, бабадибоутам, банде, махапуршуте, чаруна, равиндам я тпадапалла ванах чандамани чакая биспуржи тагампигабоваду свадаршурнанурагуро сасагуро сармурти сарадикам и Сри Кришна Читанна Прабхунита Аананд Шиаддхитога Дхарасива Садхи Бхакта Винд Харе Кришна Харе Кришна Adanu Lam Vita Huyokanaka Sankirtanaika Bitaru Kamala Yatakswishambaro Deja Varu Yogadharma Palu Bandeja Hare Hare Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Нама Миганге Табпад Сура Бхаванурупен саданаранам Ганга таранграмания жатакалаапам Гауринирантаравивуши тобам бхагам Ваги саджушо бодани, лакшмиер джосча вакшаси, ясья астиде самбид, тамнишинга махамбжи, Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари РАМА Хари РАМА भयं दितिओ विनिवेशतः शात इशात अपेदश्च विपर्ये अश्रिति तनमायाया अतो आवयेत्त्वम् बुधः बक्तौयिक एशम् गुरुदेवोतात्मा। भयं दितिओ विनिवेशतः शात इशात अपेदश्च विपर्ये अश्रिति तनमायाया अतो बुद्धः आवयेत्त्वम् Бхактай ка-эссам татма Горья Гоштипати Сислила Бхакти-Сридханта Сарасвати что в соответствии со степенью нашего самопредания Садгору мы получим результат Годи Гуштипати Патти Бхакти Сиданта Сарасвати Гасоми сказал, что в соответствии со степенью нашего предания лотосным стопам, Садгуру, мы обретем результат нашего баджана, если наше самопредание наполовину, мы получим половину, результат, если на 80% мы предались, то в соответствии на 80, и, но когда мы полностью без остатка предадимся, то тогда, несомненно, вы обретете милость Гуропад Падме, поскольку из читаний Чайтамриты мы знаем этот известный стих, это известность их. во время нашего самопредания. Если предались совершенным образом, то тогда, несомненно, вы обретете полную милость Гуруппат и вы развьете диви Божественное знание, поскольку Кришна находится я имею в виду Баладев, Аккор -а Гуру всегда вот он. А Баладев, он смотрит, наблюдает за нами, искренне ли мы или лицемерно, Если у нас это серьезность, и в соответствии с этим Баладев, он действует, и вы можете иметь веру, и поэтому Сила говорил, Говорил, что сочетание Махапрабху и искренне преданные <coughs> Годи Мадхам. Они веч вечны в Годи Мадхи. Сила Пабхупа сказала, что сочетание Махапрабху и его вечные искренние Севаки, они вечно присутствуют в Годи Мадхи. И вот в соответствии с нашим самопреданием мы можем обрести результат. И вот нет ошибок на пути Гурупад-Падмы. гурупад Гу ждет, чтобы принять нас, встретить нас. И поэтому в третьей песне мы можем найти такую шлоку. То, что... Это тело, мы ос... оно не вечное, мы вскоре оставим его. Кошки, собаки, шакалы, они могут съесть наше тело. И вот если мы наслаждаемся милостью, мы обрели милость Баладева. Если мы достаточно искренне и серьезны, то в этом случае нет никаких проблем. Но в обусловленном состоянии всегда какой-то страх следует за нами. И какова причина? Mm, этого страха. То, что мы все. Чуть, почему мы чувствуем какой-то неизвестный страх, и он следует часто за нами. Мы без, беспокоимся, осознанно или неосознанно. И это потому что мы не, не преданы полностью лотосным стопам Гурупадпадма. Или я могу сказать, у нас есть какой-то Анибхилаш, какой какие-то посторонние желания. Если есть у нас Анибхилаш внутри нашего сердца, то тогда какой-то страх может преследовать нас в тот день, я говорил. Что, что, если я хочу... что если мы хотим что-то скрыть от Гуру Ишнавов, это одно, если мы искренне скажем Гуру, со всех наших проблем, откроем ему наше сердце и попросим о прощении, о спасении. И тогда Гурдев примет нас. Но если мы пытаемся что-то скрыть, у нас есть какой-то неприлашки, какие-то посторонние желания, то страх в этом случае присутствует. <coughs> если я могу обрести связь с Гуру Вишнавом и Бхагаваном, это значит Гуру Парампара, подлинная Гуру Парампара. Если я непрерывно нахожусь в связи с силой Пахопады Бхахтинанта с правильной Парампарой, то тогда нет никаких проблем. Если я в связи с Бхагаваном, с Нитянандой все время, тоже никаких проблем. Много шлок, десятой песни Бхагаватами и другие тоже. И вот если у нас есть сильный то тогда мы не сможем открыть свое сердце полностью Гуропад И В этом случае мы не сможем обрести милость и okay. все, So, so am, ishat, apay, ishat mane, from Bhagavan, Guru Vishnu. So long as I am in touch with Guru Bhargav, like one iron piece. So long as you are going to put in blowing fire, the iron piece is black. I know как, к с железом. Железо, когда находится в огне, оно раскаляется и сияет, подобно огню. Но когда мы этот кусок железа вытащим из, из огня, то он вскоре остынет и станет обычным железом, черным, и никакого сияния уже не останется. И, подобным образом, когда мы находимся в прикосновению в связи с Гуру Вачнавами и Бхагаваном непрерывно, то в этом случае никакого неудовлетворения, никаких проблем не возникает. Мы будем иметь связь с Баладевом с, с Девой, Ананта Баладев — это олицетворение Гурдева и, и Ананта-дева. И когда наше сердце <coughs> расширяется до да, бесконечности, когда мы готовы призвать Ананта-дева, чтобы он восел в нашем сердце, то тогда никаких проблем, и до тех пор, пока у нас есть какой то уз узкое мысли. Уз какие-то предубеждения, какие-то мисс концепции, неправильные представления, сомнения и подозрения, до тех пор мы не сможем обрести удовлетворение. И в этом проблема. И поэтому Шиманд Бхагавата Махапураня. В первой песне мы видим, что Шукадавгасвами, пак, он отвечает на вопрос Парикчит Махараджа. Парикчит Махарадж спрашивает, как я могу стать бесстрашным, какой баджин я должен совершать, какова процедура этого баджина, чтобы я стал бесстрашным. И тогда еще когда говорит, ты можешь стать бесстрашным, если ты будешь совершать Харибаджан. Если ты будешь совершать Харибаджан, ты станешь бесстрашным, иначе нет того пути. Брахма говорит своему внуку, преврате. Преврате не хотел жить семейной жизни, он хотел уйти и начать Харибаджан под руководством Нарадамуни. Но так или иначе. Наш Ману Махарадж попросил Браму вернуть своего его, этого, его, свое, вернуть его, он как он бы был, уже пожилой, мой сын должен... То есть его отец попросил, чтобы он должен он стать наследником, он в лесу он собирается уходить. И вот по просьбе Ману Махараджа, Брама отправился, где Прирата учился у Нарды в очень уединенном месте, и там много диалогов и обсуждений, но суть всего, то, что сказал Брама, Если вы приняли решение, что вы не можете находиться в этом обществе, вы хотите уйти в какое-то уединенное место, чтобы совершать баджин, то тогда вы должны подумать, что вы идете в это уединенное место, в лес, с вашим материальным умом внешне, вы уходите туда но вы уходите с вашим материальным умом, это вы не должны забывать. И это, в этом как раз главная проблема. И вот до тех пор, пока вы находитесь с этим материальным умом, где бы вы ни находились, в лесу или в семье. Везде те же самые проблемы будут возникать, поскольку ваш материальный ум никуда не делся. И он будет приносить проблемы. И вот Бхагаван Сикришна говорит Удаве, о, ты ищешь своего врага, но враг внутри тебя, все шесть врагов, они беспокоят тебя, ты не можешь поддерживать стабильность своего ума, это сложно, и если стабильность ума не поддерживается, как ты можешь совершать Баджан. Вначале всего нужно решить все проблемы, все эти сложности решить, нужно достичь того уровня, с которого уже можно осознать, что такое настоящая хариба жена. Поэтому не столь важно, где ты находишься в уединенном месте, или в семейной жизни, или перед многими людьми. Но если ты станешь джитендре, если ты сможешь контролировать свои умные органы чувств, Благодаря Гуру Севе, и вот это главное, без Гуру Севе никто не может обрести связь, обрести контроль над органами чувств и умом. Без Гуру Вачнава Сева. Гуру Вачнава, они есть Гуру. Если мы принимаем предупреждение Садгуру, то служение ему очень важно. И Гуру Сева, без Гуру Сева, без Гуру Вечного Сева никто не может избавиться от Анарта. Без Гуру Вечного Сева никто не может избавиться от Анарта. Мы можем пытаться, но не сможем. Очень сложно. И поэтому только Гуру Сева и только и только с помощью Гуру можно избавиться от Анарт. Это очень просто. С помощью Гуру И поэтому нет ничего более благоприятного, чем Гурусева. Гуру Сева гуру это самое благодатное, самое благоприятное, с помощью чего? Можно избавиться от всех анарх, от всех проблем. Они все уйдут прочь, и вы сможете совершать Харибаджан, и с помощью Гуру Крипа вы достигнете того вечного духовного мира. Иначе нет другого пути. И вот Гуру Сева это очень важно. Без Гуру Сева нет никакого другого пути для нас. И вот главный вопрос в том, что природа обусловленной души находить недостатки в других. Это хроническая болезнь обусловленных душ, находить недостатки в других. Обусловленные души не могут видеть свои недостатки. И вот обусловленные души всегда заняты в том, чтобы находить недостатки в других. И в этом главная проблема. И поэтому обусловленные души, если они не предались, обусловленные души, они находятся в обусловленном состоянии. И когда они предаются, то по милости Губы Вайшналов они избавляются от этого обусловленного состояния, это естественно. Если они предались Гурдову и обрели его милость, то во время этого процесса, как вот здесь говорится, все проблемы не решаются, но обусловленные души всегда не находят недостатки в других. Сами они не предаются полностью внешне. Иногда можно увидеть, кто-то получил какую-то дикшу у кого-то, но дикша это несовершенно. Это видно по плодам. Сила Прохопад много раз говорил между... о разнице между подлинной дикшей и и формальный дикше. Если кто-то получил дикшу, почему не он обретает дивигианы, божественное знание, несет всякую ересь. So, это говорит о том, что дикша была формальная. И вот когда вы приходите к какому-то садгуру, тогда Гурудев просит, он говорит, Говорит, помогает вам найти ваши недостатки и исправить их. Если кто-то гневается на слова и наставления Гурдова, за то, что горлочно вы указываете на их ошибки и недостатки, то если мы гниваемся, то как мы можем исправить их? Если я не дам возможность его исправить мои недостатки, то как я могу прогрессировать? Если мы дадим такую возможность годовой и примем его милость, то тогда да. Но наше состояние очень плачевно. Сила Прабхупак говорит иногда Гурвачно, очень строги строгие могут отругать кого-то, чтобы исправить нас. It seems like criticism. Может, внешне выглядит, как какой-то критицизм. Но это не так. Шила Пабхупад говорит иногда, Гуовешнавы очень... Они могут грубо говорить, не грубо, а строго говорить с кем-то, но это не значит, что они критикуют кого-то. Иногда они вынуждены указывать на чьи-то ошибки, но это не является критикой. А когда обусловлена душа, находит недостатки в других, это есть критика, что запрещено. И вот как понять эту тонкую разницу. И мы в замешательстве, что ГУВД сказал никого не критиковать, а сам внешне вы вы выглядит, что критикует. Я сила попробовать говорить иногда горловечного, вынуждены говорить строго и чтобы обсудить ситуацию, в которую мы попали. Но это не критика, критицизм значит зависть какая-то зависть. Критицизм исходит из-зависти. Но Гурдев, когда указывает на чьи-то ошибки, особенно на, на, на наши, это не критика, но если мы гневимся, то что толку. Какие-то люди заявляют что своему гуру, что гуру очень удачный, что просто нищий. Мы тут приняли вас в качестве гуру. И вот такое можно наблюдать, такие отношения между гуру и учеником. Очень такие плачевное, плачевное состояние. И кто-то не терпит никаких, никакой позитивной критики даже от кого-то, даже от сарого гуру. И как такие люди могут прогрессировать? И вот связь между Гурадевам и учеником очень тонка, что в любое время, в любой момент можно совершить оскорбление, если мы не утвердились в Гуру Татве, если мы не утвердились в Гуру Татве, Вайшнава Татве, то очень просто можно совершить ошибку, не понять настроение Гуру Вайшнава. Если кто-то хочет потеряться в майе, то это его дело. Гурдев, конечно, хочет помочь таким людям, но если не против такой помощи, то что делать? This is the guru Varsha. Without me they are not going to. They are not going to check up what they are doing themselves. All they are doing without the permission guru sha. Whatever doing, whatever doing, not under the guidance of guru Varsha. They think so. They think so. We are doing guru Varsha. Как некоторые люди делают внешние гурсы, но не интересуются, нужно ли это гурвачно вам, думает, что делает что-то полезное, но нужно поинтересоваться объекта объект, объект вашего служения, нужно ему это вообще или нет. И вначале нужно узнать желание сердца Гурдева. Шила Прахапад говорит, что чистые Гурувечнавы никогда не стремятся к количеству. Чистые Гурувечнавы не считают, сколько людей к ним приходит, сколько там что-то делают, сколько учеников и прочее. Они никогда не заинтересованы в количестве, они заинтересованы в качестве что эти преданные пришли к нам, как я могу взять предложить этих душ лотосным стопам Бхагавана пытаются помочь всячески. И когда такие души созревают, распускаются, когда эта душа под руководством Гуру Вишнавов может обрести силу совершать Харибаджан, когда они созрели после слушания Харикатхи и всему, тогда Гуру Вишнавов очень довольны. Они берут буквально цветок нашей души и предлагают его лотосным стопам Бхагавана. И такого настроения чистой гуру вечного они не они не стремятся количество кто гордится, что к ним постоянно 500 человек ходит, Но кто, кто они, что делают? Нужно все это выяснить, посмотреть на их состояние. Можете ли вы изменить их сердце? Или свое сердце? Как можно изменить тогда сердце других, если мы не можем помочь себе? И в этом главная проблема. Чистые Гувишнавы никогда не стремятся к количеству, не смотрят на качество прежде всего. И вот мы не должны забывать о том, что сказала Шила Прахопад, сочетание Махапрабху и его искренней сэваке. Те, кто его слуги вечно присутствуют в Матхе, мы забываем об этом. Мы, таким образом совершаем оскорбление с Шилей Сила Бхакти Сидданта Сарасвати Гасами Такура Папхопа лично, одобрил тех, кто является Его последователями, Его иск, искренними учениками, последователями, Его учениками, как Сила Бхакти Саранга Гасовя Махараджи, его имя Депреттия. Саньеса был Атул Чанда Бандэупадьяй, он происходил из Бравманской семьи высокого класса. Атул Чанда Бантэупадия. И вот он родился в, банку, в Банкуре, в Партасай. В очень высокой семье отец ушел, но так или иначе я хочу рассказать о его морали, о, идеале, идеале, идеале, о его идеализме, гурсеве, о его, его гурусеве, ну, где родился, женился и прочее. Это не столь важно, но работал он на железной дороге в Дон Донбаде. Там у него есть угольная шахта. И вот он был начальником. И вот он там встретился за Шилы Прахупаду и Бхактистан Он работал в своем офисе и, и, и увидел Шилу Прахупаду на этой станции и понял, что у него есть связь с ним. И он был очень, происходил чиз... из чистой брамской семьи, пригласил Шилы Прахупаду остановиться в его доме, ну, по крайней мере. Ну там, в общем, это Шила Пахупа три дня жил в том доме, который железная дорога предоставила ему, ну, в смысле этому от да. Учандры И вот за эти три дня, что он сделал, это непостижимо. Шила Пухупад понял, что он мой вечный спутник. И после этого Шила Прабхупад пришел, вернулся в Майпур и Атулананда Бантопадя. Он хотел, вот она уволится с этой железной дороги. И совсем, все, что у него было с женой, и всеми пожитками они все погрузили в. Гвозовик. И приехали в Йогубит, к Силиппокопаде, в Неспаси. И вот сказали, что вот, вот, вот при, приехали вместе с женой, и, что, и готовы делать все, что хотите. И вот жену поселили там где-то отдельно. И Атулананда, Банта начал служить. Шили Пакхупаде всем сердцем. И так, такое служение, которое невозможно представить, и, получив Харинам Дикша, ее, он получил имя Апракрита Прабху. Атулананда Бандхападьян это имя значит... Атулананда значит... Несравненный, бесподобный Атул, как как Тулеса. и И Апракрита Прабу, это имя было дано, Силы Прабхупады. Ну, жена где-то там жила, тоже в храме где-то были отдельно. И вот он начал свое служение таким образом, что Асхилла Павхупад был очень счастлив. И в то время был недостаток денег. Сейчас денег достаточно, но база на недостаток. Но в то время Боте был недостаток денег, но это милость Бхагавана была с одной стороны, и вот это Лананда Бхадападея, он собирал пожертвование для не только день и дал муку от имени Шичитани Мадха. И вот он выглядел очень представительски. Если он куда-то шел, кто-то смотрел на него, не мог ничего сказать. Вот и начал э, прилично одевался в английскую одежду, и вот он был главный. Один из главных сборщиков пожертвований для сочетания Матха, и он был также известный пандит, он знал санскрит, хинди, английский он великолепно знал. И таким образом он начал слушать и много служений он совершил, что мы не можем сравнить ни с кем. Мы думаем, это наше обычное представление, что если мы сделаем что-то для Гурдева, дадим какие-то деньги или еще что-то, это голосово. Но, с одной стороны, да, и у людей есть такое, Представление, что если что-то дадут, какие-то деньги или еще что-то, то это Гуру Это с одной стороны, да, но мы не понимаем сути Гурусева. Сэва. Гуру значит, это исполнять наставление, желание Гуру Кто-то говорит, что готовят для Гуру стирают, убирают, это тоже Гуру Но с одной стороны, оно туда, но мы не понимаем подлинного значения Гуру Сева. Если, Если мы хотим понять значит, глубинное научное, научное значение Гуру Сева, мы должны осознать, что года хочет, что в сердце Гуру мы, мы должны понять это сначала, не осознав мы этого все служения, которое мы делаем. Но мы не Интересуемся о сердце Гуру Падпадмы, что он хочет на самом деле. И вот научное значение голоса это исполнять наставления Гуру Падпадмы. Если мы хотим применить эту формулу, то большинство людей уйдут. Если взять написать список, то настоящий севах Гуру вот так с научной точки зрения попытаться выяснить, кто Гуру то большинство э не могут соответствовать этим критериям. И вот научное значение голоса вы значит исполнять наставления Гуру Падпадме. Если мы успешны в том, чтобы исполнять наставления Гуру Падпадма, или я скажу без его указаний, мы осознаем, что хочет Гуру Падпадма. -пад -пад -пад может не дать нам какое-то непосредственное указание, но мы можем сами осознать, что он хочет, и действовать в соответствии с этим. Это более важно. Делая, не спрашивая Гуру Дева, делая то, что он хочет. И, <соединяющие> И вот такое служение сделано Апракритой пробу. Я могу сказать, приводить множество примеров на это займёт. Долгое время я несколько случаев расскажу. он вынужден был, он написал что-то о Атулананда Прабхупата, кто такой Атулананда Прабхупата, и вот он описал, и так или иначе, несколько случаев я вот расскажу, чтобы вы поняли. Это цель Шилы Прахопады была в том, чтобы проповедовать учение, сочетания Махапрабху по всему миру. Это была цель Шилы Прахопады, Бхакти Сиданта Сарасвати, и это главная причина, по которой вся Панчататва и Гурвага, они явились перед Шилой Прахопадой, и они дали наставление Шили Прахопаде, двигаться дальше. И они сказали, что мы пошлем все деньги, все людей, все, что нужно. И это была цель Шила Прабхупада поповедовать учения Шимана Махапрабху по всему миру, но Шила Прабхупад начал проповедовать вот в Индии. И вот когда Шила Прахупад отправился в Канпур, если ехать во Вриндаван, там. Не доезжая часов 5 до Врендавана, Канпур. И вот Силупапапапат отправился туда. И губернатор этого Канпура, он услышал, что великий Саду, великие ученые приходит, приезжает сюда, и он хотел встретиться с Шилой Пархупады. В то время людей бос... не так много последователей было у Шилы Пархупады, но так иначе он всех занимал в каком-то служении. Например, кто-то вернулся с Южной Индии. Сила Прахупада отправлял С... С... С... сразу в какое-то другое место. Это была природа Сила Прабхупада всегда занимать преданных служений. Например, Сила Мада Гусемахараш, например, в 9 утра приехал. Откуда-то с какого-то поручения он спросил, что и, и какого служения. Он сказал, что все сделал, и он говорил, что вот четыре у вас поезд в Матхуру, принимайте просады и езжайте. Мы думаем, что Гуру Сева, -сева очень прос просто. Мы думаем, что Гуру Сева очень проста в семейной жизни. Столько обязанностей, нужно работать там, обеспечивать семью, служить родителям и прочим родственникам. А в храме проще можно есть спать и ничего не делать. Но это не гуру в то время все совсем по-другому было. В то время каждый сэвра, как Гауди Матха, он был готов делать все до конца. Это зовется Гуру Все они были готовы буквально отдать всю свою кровь ради Гуру сейчас можно наблюдать, что многие гуру листят своим ученикам. So, way, и, и вот таким образом, Атуланада Бандхиопадья, он отправился совершать какую-то другую сева. <coughs> и тем временем этот губернатор пришел <coughs> и пошел к Чили Пахопаде, хотел встретиться с ним. И он начал говорить с Чили Пахопада и спорить с ним. И yeah? сказал это вас, делайте этих молодых людей с общества, привлекайте их к себе, занимаете в служении, сделать <coughs> их нищими <coughs> буквально, Они ходят и they просят подаяния. могли бы что-то полезное для страны сделать, для родителей, для общества, какой-то вклад в развитие страны внести, а вы не занимаетесь в прошении подаяния. И вот он, он даже не давал ему ответить ничего. Сам говорил, говорил. И после этого Чилы Пахупад был очень опечален, в том смысле, что не смог ничем помочь ему, поскольку он даже не давал возможности ему что-то ответить. В общем, и так уехал. И вот я так потерял несколько часов с этим человеком. Не, мог, не смог ничего сделать этим временем от А Пракрита Прабху привернулся, при, поклонился Шили Прабхупаде. Когда они уходи, уходили, они кланялись Шили Прабхупаде, возвращались, тоже кланялись. И вот когда он поклонился Шили Прабхупаде, он посмотрел что-то что необычное с ним. Прахоп, он был, лицо у него было красное, видимо, чувствовал какую-то боль а от спросила, что случилось. И Шила объяснил, что тот губернатор местный приезжал. Начал, начал ругать нас за все, что мы делаем, не дал возможности даже ответить, и вот уехал. И вот я два часа его слушал, не мог ничего полезного сделать. И вот, когда сразу же сказал, «Сейчас я возвращаюсь». И вот Папа пошел в дом этого губернатора, позвонил ему, постучался, и встретился с ним и сказал таким образом, очень строго, Вообще от, отругал его, как какого-то последнего слугу. Что ты совершил такую ошибку, такое оскорбление, что ты встретишься с великими проблемами, вскоре ты не знаешь, что за, с, с кем ты встречался сегодня утром. Он вечный спутник Бхагавана. Может записать себе в дневнике, что вскоре какие-то серьезные проблемы возникнут. И вот это он это все на, на английском, на хорошем английском говорил, что этот губернатор подумал, да. Что-то тут не, не так. Что же делать? Но ты должен поехать со прямо сейчас, чтобы спастись. И вот взяли такси, поехали к Шиле Пахопаде, вошли в комнату, и сказал сказала Пахопаду, пожалуйста, спасите простите его. Если вы не будете довольны ему, но он помрет. И Шиле Пахопад начал говорить много вещей. Почему? Тот же самый вопрос. Нет же Чандра который тут боролся за свободу Индии. Ну, по крайней мере, он слушал, что говорил Шила вот этот губернатор даже не, не давал возможности ответить. И вот этот не тот же даже... Супас Чандра Бож тоже говорил, что я борюсь с англичанами. Чтобы освободить Индию, если вы дадите своих Бхамачари Саньяси ради нашей борьбы до свободы, они помогут нам. И Шила сказал, хорошо, если я отдам вам каких-то Бхамачари Саньяси, вы попытаетесь освободить Индию, но вы не знаете, что я. У нас mm -hmm. в Мадхе тоже борьба за свободу, постоянно идет, и что это мы хотим избавиться от влияния Майи. И вот так мы постоянно боремся с, с Майей, чтобы освободиться от нее, чтобы организовать их вечное освобождение, чтобы они достигли. Духовного мира и совершали служение, а вы ищете какого-то временного решения для индийских людей, но я хочу найти нечто вечное, нечто такое постоянное решение. И этот губернатор 500 руби руб. В то время 500 руб. было больше, чем 50 тысяч сейчас. Вот я помню, мой дед, дед работал, когда за 25 копеек, четверть рупий мешок овощей покупал целый огромный, все было очень рубец, в цене было. И вот это Татулананда Банчо таким образом, чтобы защитить честь Гауди Матка. И Гауди, и преданных Гауди Алланада Бантиопадья был один из лучших во Вриндаване, один бестолковый Гасай контролеры храмов ну, Гусай называются, ну, которые там контролируют Рада Рамана, Рада Мадан и вот эти, вот эти вышеперечисленные Гусай, все они, и главным босом банки Бихари Гусай, и они решили, что Шира Прахупад приедет сюда. И вот решили, как, когда придут в храм посмотреть на божественный, не, не пустим, скажем, что все шудровы а, ничему не следуете, поэтому пошли вы насюда. И вот за всяких шудров перед ними делаете. И вот а, Тулананда Бантабадья с Гасай Махараджи, Шидрамахараджа, Бхакти Пури Пуригаса Махараджан, они все брамачари были в то время. И вот они все пришли, все браманы, и начали говорить с этим Гасаем Радамадан Махана о шастрах. И посмотрев на них, Гасай, Гаса это очень... видел, что они все из высококлассных браманских семей происходят. И Господь Акрави сказал: "Моя семья настолько высока, что, что, если вы даже захотите выдать своего сына за кого-то из, за, за какую-то девушку с моей семьи, то... Вы, вы не сможете, поскольку наша семья слишком высока, чтобы как-то мешаться с вами. И, и вот Шмад Маха нико, никогда не одобрял Брахманизм в соответствии с, с генетической наследственностью. в виду, что Браман тот, кто живет как Браман, а не кто, кто родился в Браманской семье. То есть, Браман это качество, качество, а не где человек родился. И вот ну, везде, во всех священных писаниях есть примеры, где одобряется да, да, варнашама в соответствии с природой и самскарами. Человек может быть определен, как Браман, как в случае с Джавал Сатякамом. Джава -Сатя он не мог сказать, кто его отец. Из-за панишат, от истории другие есть. И в итоге он сказал, что мой сын, ты Брахман. И я уверен, сто процентов, ты браман, поскольку ты... Даже если ты не знаешь, кто твой отец и твоя мать не знает, но ты Брахман, иначе ты не мог бы этого сказать на публике. Главное качество брахманов — это правдивость. Они всегда говорят правду. Браман всегда честен. Никогда не скрывает ничего. Поэтому я уверен, что ты браман и я дам тебе посвящение. И вот дай ванашами, ну, что Много примеров, но времени мало. И вот таким образом Атталананда Пабху имеет в виду Господь Махарадж, он совершил огромное служение. Если буду говорить об этом, это будет эпосом в Южной Индии, в Северной Бампире, везде, где он только не был. Он совершил огромное служение и всегда был успешен. Когда Гоу Дампарикрама пришла, или Кшатама дал парикама, или Приндава дам парикама. Он собирал э, пожертвования и продукты под, на вот это все дело. Множество преданных приезжало. И в итоге сила Пахупат решил, что этот великолепный э, преданный и он. И признак, и признак предан, преданного можно понять по его того, потому как он, какой, как, какую преданность Гурудева и Сампрадая он имеет. Если какой-то Саду имеет огромную любовь к Сампрадае и Гуру Парампаре. огромную любовь к Гурдаву, то тогда он подлинный саду, иначе нет. И это главные признаки. И вот Сила Прабхопат решил отправить апракрита Прабху в Европу на проповедь. И вот Сила Прабхупат, он проконсультировался с саддананды с вами. Какой, как, какой титул ему дать, чтобы иностранцы европейцы приняли, приняли его с легкостью. Вот он спросил с вами, Свами, тот со смирением сказал, Пабропад, если вы напишите, этот инчардж, как его, миссионарий инчардж, гоуди миссия, по-русски типа посланник, скажем, ну не посланник, так что там настоятель, представитель, в общем, как-то так, и вот отправили его на Запад. И, причем без денег. Он сам отправился совершать это Голос Сав, не, не взял ни копейки денег у... из Чила Прабхупада. Можете ли вы представить? Даже со своих денег оплат... оплатил билет, билет на самолет. Ничего не взял из Шила Прабхупада. И вот он начал проповедовать там очень широко. Его проповедь была успешна. И вот он проповедовал по Европе, посетил множество мест. Был недостаток денег, то деньги ему достаточно. Ну, поскольку э, не просил он, и вот однажды царь Бардамана, он отправил чек на его имя, тот, который подарил храм, это Анантова Судева в Калне, и тот же самый вот этот царь Бардамана. И чек ему послал. И вот он послал его на имя Атулананда Бандхападьяи. И этот чек да, получен Благослови Махраджи. Открыл, увидел чек. Он хотел пойти в ближайший банк, обналичить его. Банки сказали, что не могут дать, поскольку у вас, не знаю, паспорта паспорт, у вас нет, вы индийский монах. И документы, если предоставите, неизвестно, где вы взяли. И тем временем, Гасай Махарадж увидел, газета лежала на столе у него. И там была его фотография, причем вот он где-то давал лекцию на каком-то религиозном собрании. И там была фотография его на главной странице Гасамахар сказал, о, смотрите, кто, кто это. Кто, кто он? Вот написано. И посмотрите на, на, на, на меня. Вот, вот даже документы есть. И кто мне руку жмет, посмотрите, что я в машине какой-то. Тот посмотрел, подумал, да, действительно. В общем, отдал ему все деньги с чегом. Англии, то, что он широко проповедовал, и какие-то люди начали возмущаться, что где вас, Бхагаван, хотим увидеть. Гастер Махара сказал, хорошо, завтра приходите, покажу. И вот где он жил, там где-то арендовал комнату, там был парк какой-то, вот он ходил, чистил зубы, ходил там, и тем временем внезапно обнаружил какое-то божество под деревом, четырех рук чакрой, годой под мой, так что это, он посмотрел, о, он он помыл, помыл руки, обнял его, это божество, и начал плакать. И начал думать, молиться с Чили -прахупади. Вот сейчас эти люди придут, как я пока покажу. надо этого он молился Боговановичу, и Чили что повещал Богу показать, где его взять. И вот это Атхоксуза, Виграха, так обнаружилось в Англии где-то. Тогда откуда она там вообще? Под деревом, тем более. То есть она явилась там. И вот в итоге Гасвай Махарадж, он был успешен в том, чтобы показать ему то, что И Гасвай Махарадж, он когда спустился с самолета от Хокцужа Виграхоя в Гаудии, вот эта фотография опубликована была. И она была передана Ашире Прахупаде, но Ашире Прахупад был очень доволен им. И таким образом вся наша Гурвага особенно Гасрай Махарадж, и также он был редактором. Гауди Патрике на Хейдина, английском, на Бенгале. Он был очень важной, важной личностью. И после того, как Шила Прахопат ушел, он никогда не хотел строить никаких больших храмов. Его сердце было прекрасно. И он сказал Шила Прахопат уже построил все Так много отделений его. Зачем мне что-то свое строить? И наш Брат Боги, Шила Бхагавати, Дайта Мадха Махарадж тоже большой храмы строил, зачем мне это делать лучше, я буду им помогать. Это более практично. Но Шила Мадха Махарадж и остальные начали давить на него, что брат Боги, давай открывай свой храм, что я с ним делать буду, нет. Давай открывай, и вот под руководством Шиламад Гусей Махараджа он получил здесь. Кусок земли в очень важном месте. Это то место, где Нанда Прабу пришел в первый раз в Майпур и находился там в доме Нандана... Нандачарьи. Это Нанданачарья Бава называется место. И вот Господь Махараш никогда не хотел строить больших храмов, сказал, что построить небольшие баджан-кутиры, Махшиламаду Гасимараду сказал, что вы первоклассный мировой проповедник, поэтому не позволю вам маленький храм построить, стройте большой. Я вам помогу. Итак, Госимара Госимара разрешен разрешен Шиламаду, И Гасимарад вот он, он жил в баджан-кутире Шиламаду Гасимараду Гасимараду в читании Годи Мадхи. Сказал, что живи столько, сколько нужно, пока тут все не построится. И вот Госвей Махрадж, так построил храм, и он выражал так много почтения ко всем преданным. И вот после того, как Чалапрахопат ушел, они были очень обичалены. и Не хотели строить больших храмов, но так или иначе, по желанию Бхагавана, он был успешен в том, чтобы открыть два храма вот в Нью-Дели. В Индепрасхе Нью Нью Нью и еще где-то я там был. Один в Шукаркшетре, один в калькуте в арендованном помещении, здесь сехам во вентавании на им тали, Это главное место, конечно было там где под этим деревом и имбле это моринто. И вот там, под этим деревом, Бхагаванский Кришна, он явил свою форму золотого цвета. Все Асакиманджари были удивлены, что это, но Бхагаванский Кришна сказал, «Вскоре я явлюсь в этой форме». Радхарани тоже было удивлено, что это Кришна был черный, стал белого цвета буквально. И вот Господь Махарадж, когда обнаружил это место, там была свалка просто, он ну, купил это место, очистил, и там вот восстановил, восстановил это место. Им летало. Там божество Радагапиновхи. И также Господь Махарадж, он в Нандаграме Баджан Кутир построил. И вот был Бажан Куртир в Нандаграме напротив Паван -Саровара. Может кто-то слышал название Паван -Саровара. Надо Махаранджи Баван, храм там его чуть ниже. Оттуда, там вот в общем поблизости Баджан Куртир. Я там много раз останавливался, совершал Баджан там большое дерево, много, очень много лет, сложно сказать, сколько, Нагомное дерево такое. И внутри дерево пещера, дупло, и Гаса там сидел в, в этом дупле и совершил баджан. И в итоге Какие-то глупые люди, это дерево срубили, я был очень недоволен, хотел их побить. этих негодяев. В общем, что-то там... В общем, дерево срубили, построили гостиницу, ну или что-то такое. И Бхагаван. Таких людей не примет, они не понимают славу Гуру Вечнов и Гусай Махарачи, его слава. Если я буду говорить о ней, это займет часы за часами. И вот он был лучший из соваков Шилы Пабхупады. Он обрел милость Шили Если кто-то говорит, что они такие великие преданные, бесполезные, это плохо. Они все одобрены Шили Павхападой. был очень доволен ими. Они совершали служение Шили и были полностью одобрены им. Данмаяя Ато Аводеттам Будов Бхактой Квейшам Гурдеву Татма Гурдеву Татма Гурдеву Татма Гурдеву Татма Вот что значит эти слова? Гурдеву Татма значит, когда мы осознаем то, что Гурдев и Бхагаван не отличны друг от друга. Когда мы продадим душу и сердце лотосным стопам Гуру Дева, это называется Гуру Татма, когда мы полностью свое сердце буквально продадим Гуру Деву, когда Гуру будет нашей жизнью и душой. И такой, с такой близостью мы можем служить Гуру Деву. Если есть какой-то барьер майя, то мы не сможем служить Гуру Патпадме. Это будет невозможно для нас. И так или иначе, вчера я шлоку произнес и очень высочаре я произнес эту шлоку, пока мы не разовьем огромную любовь, огромное влечение к Гурпатпадме. До тех пор мы не сможем обрести Кришна-бхакти, может быть, вы очень какой-то важный ученый, известный человек или еще кто-то, но все же вы не сможете обрести Кришна Бхакти, поскольку нет у вас связи с Гурпат-Падмой, чтобы развить такую огромную связь с Гурпат-Падмой, сильную связь, мы должны быть готовы посвятить свою жизнь и душу для служения Городову.